Светлана Филимонова спрашивает, Андрей Андреевич, я всю жизнь старалась хвалить сына, но, видать, делала что-то не так, потому что обратный эффект наступил, он стал себе слишком много позволять. Вот и сейчас и ругать не хочется, ну и терпеть то, что он делает, никаких сил, может, уже и не в воспитании дела. Может, эта сущность ими управляет иногда такое ощущение, что это не он, а кто-то другой со мной разговаривает. Я же вижу, он светлый человек, но иногда просто руки опускаются от его выходок. Очень часто я говорю во время проведения вебинаров о том, что необходимо хвалить мужчин, необходимо хвалить детей. И очень многие люди это воспринимают тотально. Я хочу немножечко оговориться перед тем, как сказать, что я не ошибаюсь. Дело в том, что когда я говорю хвалить, я не, это не обозначает, что поклоняться. Дело в том, что многие люди ошибаются и думая, что когда я говорю хвалить, они воспринимают это как поклонение тому человеку, который рядом с ними находится. Так вот, когда я говорю, человека необходимо хвалить, я не, не имею в виду, что человеку нужно поклоняться как Богу. Чем это отличается? Чем отличается хвала, поклонение? Когда человек поклоняется другому человеку, в этот момент этот человек ему лжет. Потому что хвала — это заслуженное Похвала – это заслуженное, заработанное э, человеком преимущество, которое он достиг в ходе выполнения какой-то задачи или работы. А поклонение – это восхищение этим человеком очень часто незаслуженно. Я, допустим, против того, чтобы дети, детям говорили «ты самая лучшая девушка» или ты самая красивая женщина на земле. Я считаю, это неправда, так как для того, чтобы провести такую, такие исследования, необходимы деньги, и кто это сказал, человек может в какой-то момент поверить, в случае, если он поверит, у него возникает нарциссизм, появляются психические отклонения, в дальнейшем это может привести к Именно поэтому я очень часто говорю эти слова, да, хвалить необходимо мужчину, восхищаться необходимо мужчиной, но точно не поклоняться. Хвалить необходимо женщину, восхищаться необходимо женщиной, но делать из этого культ я процентов не советую. Видите, в чем разница? Очень часто я говорю в своих семинарах какие-то такие концептуальные слова. Допустим, на одном из семинаров я как-то сказал, женщине не стоит смотреть в зеркало, так как в случае, если она часто смотрит в зеркало, у нее исчезают э, поклонники. И после этого большое количество женщин написало мне Андрей Андреевич, это неправда, я всю жизнь смотрела в зеркало, у меня было всегда много поклонников и так далее. Я немножечко оговорился тогда и сказал саму концепцию неправильно.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 Я хорошая, почему у меня нет мужчины, почему у меня нет поклонников, как с этим справиться? Давайте рассмотрим этот вопрос немножечко с такой нелогичной стороны. Скажите, когда сильнее болит зуб, утром или вечером? Давайте я вам отвечу. Он...